здравствуйте дорогие друзья рад вас видеть на канале Процветок, где мы простым языком говорим о сложностях огородной науки и сегодня тема конечно же ошибки при проращивании семян все просто дорогие друзья Первая ошибка, о которой я хочу поговорить, это не поддаваться гипнозу маркетинга. Вернее, ошибка поддаваться этому гипнозу. А теперь проще. Я прихожу в магазин, а там такое обычное разнообразие, такие кричащие упаковки и много... Много-много всего яркого. В итоге я хотел купить э, всего лишь упаковочку бархатцев для эксперимента, а купил целую кипу семян. Особенно, если вы начинающий садовод, не нужно сразу покупать очень много сортов, потому что все равно вы рано или поздно начнете к ним относиться, как просто к одной культуре, без учета требований конкретного сорта. Следующая ошибка, вторая, это слишком раннее начало своего сезона. Вот так идешь по городу, а у кого-то в окнах фитолампы рассаду освещают, и ты такой, а чего это я здесь без рассады весь такой? И вперед. Сидишь уже вечером на ночь глядя, только бы успеть сеешь. Нет, так не надо. Важно учитывать особенности вашего климата, местности, ваших личных возможностей. У кого-то, возможно, в деревне отапливаемая теплица. Вот он и светит рассаду. А вот у меня работа всю весну и толку, что я буду проращивать все и вся, если не будет времени заниматься огородом. Конечно же у себя в лаборатории я круглогодично высеваю различные культуры, делаются эксперименты, но это абсолютно не то и использовать эту рассаду потом в огороде нет смысла. А лучше всего еще тихими зимними вечерами со своей половиночкой решить каким будет огород, что вы будете выращивать, потом купить семена, заранее подготовить себе календарь когда и какую культуру высевать на рассаду большинство растений э, нужно всего лишь 4-6 недель для того чтобы быть готовым к высадке в грунт а если не спешить э, если все делать рационально можно и получить хороший урожай а вот если у вас еще в мае снег то стоит ли заниматься рассадой уже в феврале и очень важно постоянно читать то что написано на упаковке семян там всегда присутствует информация о сроках высева, способах и методах, о времени сбора урожая, о пересевании в открытый грунт. Отсюда третья ошибка – не читать информацию на упаковке семян. И это очень важная и очень серьезная ошибка. Друзья, это реально полезно. Предполагать, что огурец в прошлой нашей жизни всегда будет тем огурцом, и в нашей современной это неверно. Появляются новые сорта, появляются новые особенности. Да и в принципе у каждого сорта есть и ранние спелые, и поздние спелые культуры. Поэтому всегда обращайте внимание на то, что написано на упаковке семян. Четвертая ошибка – это неверная глубина высева семян. Есть общее, более-менее подходящее для всех правило. Глубина примерно в 2-3 ширины семени. Но некоторые семена для прорастания вообще нуждаются в освещении, типа некоторых салатов. Поэтому информация на пакетиках, опять же. Помните, что удобнее всего а, и правильнее увлажнять почву, затем увлажнен... на увлажненную почву раскладывать семена и присыпать сверху слоем почвы. Тогда в случае повторного полива семена не будут углубляться стоком воды. Помните, что лучше не доуглубить, чем перья. Пятая ошибка, которая я хочу сказать, это касается тех случаев, когда у вас много сортов чего-то. Ошибкой будет не сделать ярлыки с подписями сортов. И вот фатальной ошибкой будет не сделать это заранее. На себе испытал эту ошибку. Собрался такой маркер купил, деревяшки от мороженого у меня были собраны, на них очень удобно делать надписи. Давай уже ковыряться, высевать семена. И только потом понял, что грязными, мокрыми руками делать подписи очень и очень неудобно. Шестая Ошибка. Вот вы посадили семена, и ничего. Конечно, температура. Дома у вас может быть температура комфортная, а на подоконнике микроциркуляция воздуха или какие-либо крупнощелевые советские еще окна на нет сведут желание растения выжить. Большинство растений, помните, температура нужна в районе 25 градусов, а это немало. Следите за этим. Седьмая ошибка. Конечно же, мало света. Если вы не выращиваете рассаду с целью высадить ее в грунт где-то в июне, то есть реально проращиваете семена в конце марта, в начале мая, вам не нужно беспокоиться о количестве света, если у вас есть окно, выходящее на юг. На подоконнике у такого окна, как правило, рассаде в мае точно хватит света, особенно если ну, не весь май э, пасмурный. Но если же у вас э, есть возможность держать на приусадебном участке э, парнички, теплицы и тем более отапливаемые теплицы, то тогда, конечно же, вам нужно беспокоиться о рассаде уже с февраля. И, конечно же, в этот период рассаде даже на южном окне не хватит света. Поэтому заранее подумайте о досвечивании. Но об этом было отдельное видео. Восьмая ошибка. Это, конечно же, водный баланс. Как известно, без воды ни туды, ни сюды, но и с водой иногда может получиться конфуз. Восьмая ошибка – это неправильный водный баланс. По подсчетам специалистов, именно эта ошибка является самой распространенной причиной гибели вообще рассады ну или семян на стадии прорастания. Семена можно замачивать и полностью, но желательно, конечно, не более 12 часов. Вот пока они не набрали воды вовнутрь, когда они, пока они не разбухли, они могут находиться в воде. Но как только они начинают прорастать, семенам уже необходим кислород для дыхания. И поэтому, если не доставить к семенам кислород, они могут просто-напросто погибнуть. А, а еще так бывает: иногда на сутки двое уезжаешь в гости, приезжаешь, рассада завяла или даже погибла. Потому что в некоторых, там, там, скажем, в торфяных стаканчиках рассада очень быстро высыхает. И или наоборот, вы уезжаете, налили воды, что называется, по колено, приехали, а там болото и все загнило. Есть, я вычитал этот лайфхак, в некоторых статьях иностранных про это пишут. Вот если у вас очень дорогая рассада, или вы ей ну, реально дорожите, и нет времени пересаживать, и вы увидели, что из-за перелива жидкости рассада начинает загнивать, можно, что называется, оказать ей реанимацию, такую помощь. Делаете отверстие снизу, спускаете всю жидкость, чтобы абсолютно все стекло, и готовите реанимирующую жидкость. Это литр воды, столовая ложечка перекиси водорода трехпроцентной, набираете шприцом эту жидкость и буквально по одному кубику, то есть по одному миллилитру, прям в область корней выдавливаете. Дело в том, что перекись начинает разрушаться при контакте с почвой, выделяя кислород и этим самым одновременно насыщая корни кислородом. И второе действие, она немножко притупляет размножение гнилостной микрофлоры, что тоже оказывает свой эффект. Таким способом можно еще спасти начавшую загнивать рассаду. Ну и здесь, конечно, нельзя не сказать о дренаже. Он никогда не будет лишним. Минеральные гранулы, яичная скорлупа, мелкий керамзит, перлит. Все это может сохранить правильный водный баланс. Ну и я уже упомянул про стаканчики из торфа, такие торфяные. Действительно, в комментариях очень часто упоминается о том, что э, рассада при выращивании в них очень часто пересыхает. На самом деле, все это из-за того, что использовать их удобно только для того, чтобы аккуратно переваливать рассаду или высаживать ее вообще в грунт. Но сам процесс выращивания и я по своему опыту хочу сказать не должен происходить только в этих стаканчиках, сами стаканчики желательно поместить в какую-то другую емкость будь то э, пластиковые кассеты, либо какие э, сходные по размерам одноразовые стаканчики или стаканчики для рассады то есть торфяной стаканчик обязательно должен стоять в другой емкости, где есть э, вода, которая будет его очень хорошо смачивать ну и Последняя ошибочка, которая включает, наверное, все те, о которых я еще не сказал. Но вы наверняка подумали. Рассаду нужно баловать. Вот как детей. Обязательно балуйте, обязательно хольте, лелейте, ухаживайте за этой рассадой. И она обязательно будет приносить вам только радость. Помните, что рассаду следует подкармливать только после того, как появились э, свежие, новые, настоящие листья. То есть не э, вот эти, которые, которые вислоухие первые два листочка, а настоящие листья, которые уже появляются э, вслед за ними. И тогда нужно производить первую подкормку. Э, ну что еще можно сказать? Конечно же, чуть не забыл, э, отдавая свою любовь рассаде, это, наверное, еще немаловажно. Не забывайте о своих близких. А то не будет с кем разделить радость нового урожая. Здоровья вам всем. Мирного неба над цветущим садом. До свидания.